Куда ты нас везешь, Мороженщик? Туда, где вас никто не найдет Зачем мы тебе нужны? Отпусти нас! Вы зашли на мою территорию и многое видели все, приехали, снимайте маски, на выход! Это мой дом. Будете здесь жить. Мы не хотим с тобой жить. Отпусти нас. Никуда я вас не отпущу. Будете работать на меня. А дети вообще-то нельзя работать. Что? Можно. Вперед наверх. Живи, живей. живей. Это ваша комната. Будете теперь здесь жить. Здесь вас никто не найдет. Все, мы пропали. Да, он даже наши телефоны забрал. И мы позвонить никому не сможем. Да не переживайте вы, мы выберемся отсюда. Только надо придумать как. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump ones. I'm going to find some kids. And we're gonna make some ice cream fun. Сейчас что-нибудь придумаем. Закрыто. Он еще и стекла. Пошлите там посмотреть. и заперто. Он идет. Вот вам три коробки. Развожить по цветам в каждую. А я пойду отдохну. И не вздумайте сбежать. Мы сможем сбежать только через дверь внизу. А как мы узнаем, открытая она или нет? Развяжите меня, и пойду посмотрю. Да нет, это опасно, вы что, давайте лучше я. Нет, мам, как в тот раз не надо, давай лучше я схожу. Ушел куда-то. Я сейчас. Ну, пошлите! сидят, наверху. Хорошо, я понял. Ну что, собрали? Нет. У вас еще один час. Приду, проверю. У нас осталось мало времени. Надо идти. Вон они наши ключи. Он ушел, пошлите. Он идет, давайте под стол. Здравствуйте. <свистствие> Попались! Где этот мелкий пацан? Карты в порядке. Мама, я ключ нашел под печкой.